Так Есть Кто стреляет? И всем привет, дорогие подписчики канала МРЛТХИНКОПОРЕЙТЕДД На связи с вами ваш Альберт Вескер, мисс Лара Крофт И походу еще какая-то живность А, белка И сегодня мы с вами продолжаем проходить Rise of the Tomb Raider Всех с наступающими новогодними праздниками Надеюсь, вам понравилось наше прохожение Памы Иги и Бойданс. как говорится И заодно еще... Ну, война имеется в виду с ней с ее грабной армией, которая, извините, растворилась неизвестно куда куда отправлении. Черт, она могла бы их взять и всю деревню освободить. Это серьезно? Вы, ее зовут Серафим, если что. Она могла бы этих вот обращенных к свою веру-еги направить на спасение местной деревни. Никакой Константин. Сунулся Никто не сунулся Жили бы счастливо Она была бы верховной предводительницей Чародейкой Вуду еще. Так или ребят Надеюсь, вам понравится Сегодняшнее прохождение У нас сегодня Очень много работы Наша задача сегодня Во-первых Походить по пещеркам Пооткрывать их Посмотреть что да как Плюс мы Нам надо еще сюда зайти Собрать базу данных Здесь пещерка тоже есть Тоже подкрывать, пособирать И... О Здрасте Тут тайник с монетами И заодно сюда отправиться, за тайничок с монетами забрать В общем, работа есть Работа есть, будем всем заниматься Погнали веб конечно, выключаем Так, ладно Тайничок с монетами вот этот я пока Наверное, под конец оставлю Сначала займемся основой Давайте отправимся сначала сюда. А, мне для этого нужен базовый лагерь. Ну, это тогда сначала... Что сначала нам остается -то? Ну, в пещерку сходить. А где-то пещерка? Ну, естественно, она... А, она внизу. Внизу ведь? Да. Ладно, идемте тогда. Тут даже дорожечка есть. Аккуратненько выстрелим. Ладно. Давайте заглянем, посмотрим. Так, и где эта пища? А, вот она где. А что, я туда не заходил, что ли, ни разу еще? Давайте того не можем. А, -а, -а металл. Тут нет никакой... Банки жестяной. Я могу делать гранаты. Я могу делать шрапнели. Но, походу, мне пока не пускать туда. А -а. Здесь нужен... Э -э, подствольный гранатомет, так понимаю. Только он открывает все эти места. Что поделаешь? Ладно, Um, одной одной задачи разобрались. Есть не, вот, да? разобрались. М -м есть не ящик, но он наверху. Но мы туда пойдем, как только отправимся к нашему товарищу за дополнительными чертами Тогда мы, знаете, как сейчас сделаем? Идем к, к лагерю. Вот здесь. Заодно сейчас на что-нибудь походимся. Отправимся сюда, оттуда отправимся, когда все соберем, сюда, ну не сюда, а вот сюда. Кстати, а вот тут у нас ничего нигде не валяется, то мало ли, может быть что-то новенькое появилось. Вот здесь, кстати, вот заметьте, вот здесь целая сокровищница, она ни черта не взяла, по сути там крохи мелкие. Просто издевательство лютое. Кстати. А мы, а мы сюда еще можем отправиться. Там, по-моему, не металл стоит, а что-то дополнительное. Давайте сюда еще заодно отправимся, а то я потом забуду видеть. Вот сейчас пока походим, пособираем все вот это дело, что можем. Так, есть что-нибудь? Вроде ничего нет, пока что. Ладно, идем сейчас тогда к базовому лагерю нашему. Давай, не смей тут падать. Ты мне нужна живой. Ты мне нужна живой. Жалко, что... Вот забавно, что мы против... прокачивали Лару в гемотае. Она и зажигательные умела делать спокойно, и канатки. Ну почему-то канатки она научилась сразу делать, а зажигательную до сих пор сделать не может. Я не знаю, как она так думает работает. Так. Отправляемся сразу Наверное, давайте даже сначала Да Давайте сначала сюда И мы с вами тогда сразу Сможем добыть все необходимое если даже не добудем, то отправимся сразу в лагерь Только сначала займемся Дальним зоном, заберем все реликвии Оттуда, потом заберем монеты И потом сразу в лагерь, да, так лучше даже будет Погнали Так, мы вернулись. Ух ты! Наш базовый лагерь уничтожен окончательно. Вот смотрите, как красиво стало, светло. Мы, по-моему, последний раз здесь. Что за живот? О! Ну-ка. Она настолько экзотическая, что дуб глупая. Лара, давай лучше я. Да. Давай ее. Есть, экзотику забрали. Ну и ее тоже уж, она тут равно бегает. Вот так вот. Нет, ну не упускать же добро. Реально. Ну, рога и шкуры. А у нее я ничего не могу забрать. Да это что. Давайте уж. Ладно, смастерю так и быть. Я не хочу умастририть, но Ха... пусть будет. Что еще я могу там сделать? Все остальное сооружено. И больше ничего здесь сделать. А, это пули я могу сделать со смещенным центром. Нет, кстати, можно, конечно, но толк в этом ноль. Отлично. Но там тоже что-то могу сделать, но я пока не знаю, что. В оружии прокачка. В общем, у меня ресурсов полно. Ресурсов до черта. Так, я вас соберу. Идемте сразу к пещере монгольской. Она где-то там должна быть. Заберем все необходимое. Реально, здесь такие красивые виды. Прямо очень красиво. Наши? Эй, вроде говорил, что здесь будет пикет. Я сам так думал, но говорят, что он был с Константином в Сирии. Это не наши. Кто стреляет? Ага, вижу. Молодой человек. Вот это. О! Я не знал, что они здесь еще. Я думаю, я всех перебрал. Но, походу, кто-то достался. Да, ну и хорошо. Видите, контент появился прямо уже. <свист> уже <свист> на начало претендует. Мне еще есть. Красота. Так. Но это закрытое. А мне нужно открытое. Э, точнее, это открытое, а мне нужно закрытая. Вот она. Я же помню, что там тут были веревки. О, добрый день. Кольцо монгольского лучника, позволяющее быстро стрелять, сидя на лошади. Должно быть, оно принадлежало знатному воину. Кстати, суть этого кольца в том, что титиван накладывается именно на само кольцо, а не на, запя... не на палец, не... Ну, чтобы не изнаш... чтобы кожа не портилась. По сути, это как ограничитель на тетиве, только надевается на наш палец. И вон там внизу еще что-то лежит. Видите? Давайте сходим, заберем. Негоже бросать такую красоту. Так. Лара, перезрели-ка. Что-то мне это место не нравится. полками попахивает. Монгольский тук. Символ, крепившийся к копью. Этот, похоже, пережил несколько битв. Красивый. Так, а тут что у нас? Шкура. Ну, ладно. Наличие здесь шкуры, я готов поверить. Точнее, то, что она здесь лежит. Чувствуется, здесь еще много товарищей валяется и лежит. Надо бы поискать их. Так, здесь мы все забрали. Да, все в абсолюте. Все тайники. То есть здесь больше искать нам нечего. Так. Следующая секция у нас здесь. А, это зона Бабы Яги. Так. Здесь. В ледяной пещере мы все забрали. А можно побыстрее двигаться? Спасибо. Здесь. Ее я сейчас помечу. Сейчас отправимся теперь сюда. Все, что можно собрать, собираем. Так. На всякий случай готовимся походить и пособирать интересных животных и не только животных. Мне кажется, что здесь еще будут люди. Кстати, медведь мы тоже можем медведя навестить. Хотя он, скорее всего, будет не в духе. Ну, в конце концов, что мы с ним сделали в прошлый раз, сами знаете. Кто был в духе? Так. У нас уже даже до новых появился. Ладно, давайте смотреть, что мы можем себе взять. Синодействующие средства. Убийца эксперт. Железная шкура, бесшумное приземление, адреналин. Пока не уверен, значит, адреналина. До трех целей. Стрелы с ядовитым газом. Подождите, а я же вроде. А я вроде прокачивал это, или что-то пошло не так. Топ ловушка, быстрое изготовление, зажигательные бомбы, эксперт-подрывник. давайте мы так. Слушайте, раз бою лук себя показал, я, наверное, тройную выстрел тогда возьму лучше. Походу, я прокачался, но это не закрепилось. Не знаю почему. Ну и хорошо, нам же лучше. Так. Э -э -э, ледяная пещера не нужна. А вот... Хотя нет, давайте вот так вот. Можно увеличиться? Спасибо, мне просто вот сюда надо. Да, идемте сюда. Забираем оттуда все необходимое. Все полезное. Итак, погнали. где-то здесь может быть... Ага, вот, спасибо. Так, где... Мой любимый тайничок. Ага, вижу. Чего только тут нету? Древки полно. Бери, сколько влезет. Слушай, мне кажется, это обно... обновляется очень постоянно. Хотя в теории не должно. Зимой растения так быстро не растут. Mm -hmm. Еще 7. То есть получается, каждое такое хранилище дает по 7 монет. Сколько у нас сейчас всего? 70. Нужно еще 100, 110. 100, 110 монет нам с вами дадут дополнительную прокачку потенциальную в будущем. Я не буду за это слово и пустить Давай, Бэтмен. Лара Бэтменович. Аторопился. -а -а -а. Знаю. Посяг. Так. Так, так. Просто обычно она с прыжками перепрыгивает быстрее, а тут вот такое. Все. Забрали, все, сюда можно теперь больше не возвращаться в эту пещеру. Отправляемся в следующую. Так, и в этот раз куда мы с нами теперь отправимся-то? Нам получается вот сюда надо. Что ж, давайте теперь выполнять квест, потом мы его сдадим и отправляемся по другим пещеркам. Так. Что еще за выстрел был? Так, ладно. Нам нужно провести разведку в чередном лагере. Пройти здесь, здесь и здесь. Давайте выискивать, что здесь у нас. Посмотрим, где можно вообще пройти и где что можем сделать. Так, но ну здесь пройти нигде не получится. Давай, Лара. Надеюсь, что только не, надо, не придется сражаться. Первый контракт. За меня друзья поручились. Смотри, не облажайся. Здесь платят лучше всех, но я ошибок не прощаю. А что там с местными проводниками, которых у долины взяли? Говорят, их какие-то двое наняли мужик это молодая ночья. А потом в горах оставили еще доловину. А, походу это Константинов призрак. Кто ее к нему приведет, а Да это прямо издевательство какое-то. Так. Так, ладно. Так, давай, давай, давай, давай, есть. Давай, давай, есть. Давай, давай, давай, есть. Кровожадная лаграфтера. Давай, давай, есть. Давай, давай, есть. Так, отлично. Ну, она сейчас сама отподлечится. Хе-хе-хе. <смех> Лара, кровожадный маньяк. Так. Нет, нет, ты возьми, возьми, возьми, Лара. Кстати, заметьте, тут от дропаша много чего валяется. Правильно, Лара. Только за здоровье жизни. Отвлекающие объекты. Так, ближайший где? Вот. Передо мной буквально вот здесь. Так, отыщ... а На... расписание патрулей? Хорошо. Так. Заряды пока есть. Следующий находится вот здесь. Заглянем в гости. О, вот. Так. Раздобудьте свидетельство об археологических находках. Последний, получается, вот здесь. Как мне туда попасть? Надеюсь, здесь есть обходной путь. Потому что я без понятия, как мне попадать в ту секцию. Ну, пойдемте осмотримся. Да наверняка есть обходной путь, просто я его не видел ранее. А сейчас нам его покажут, и мы войдем. Все будет Хорошо. Ну, тут все подорвано, все закрыто, все зашито. Ладно, значит, получается... Но ну, это... Как бы объяснить? Для выполнения этого квеста... Нужно в любом случае иметь доступ к то место. От базового лагеря. Это же... Или они сделали все как в Сирии. Просто если они сделали все как в Сирии, то это беда. Давай, Лара, заходи. Пройдемся по снегу. Ну, либо вот здесь попытаюсь залезть, но... Мне кажется, что она не заху... она не хочет вообще здесь. Она здесь совершенно отказывается. Давай, Лара, по глубокому снегу. По водичке. Сейчас пройдемся. Сейчас быстро дойдем. Может, даже за тут поднят. Да тут? А почему в серии не давали? Здесь они дают подняться, а в серии не давали. Нет, это не ломается. Я раздумал, что какая-то дверь специфическая. Дребка, возьму. Нам туда. Золото, металлы. Это все есть. Мне не нравится, что они, кстати, вот из золота делают. Она делает все эти вот боеприпасы. Совсем не нравится. Ну, что поделаешь? А то она Так, все. Все собрали, можно теперь отправиться развед... данные отдавать. Обратно. А я думал, нельзя сюда никак поп попадать. А вот оно. Есть. Можно и даже нужно. Кто бы под мог подумать? Можно. Эх, ну что поделаешь, все бывает. Может и в серии можно было как-то там обойти. Ну вы же помните серию. Я не понимаю. Я не понимаю. Как? Я... Нет, я могу понять, что я так вот построился. Но все равно я не понимаю. Я не понимаю. Ой, ладно. Так Отправляемся Быстрый переход Это верхний базовый Ну оттуда, кстати, быстрее Давайте туда и отправимся Поплыли Так, погнали Я, кстати, если, наверное, кто сейчас наверное занял Ешку Вы не ошиблись вы правильно поняли, я делаю паузы во время этих загрузок. Ну, просто чтобы, во-первых, не, не шибко мучиться с, с обрезкой. А сразу за ней обрезать, а не Ну и, во-вторых, это очень удобно. Нет, это реально очень удобно, потому что, ну, экономим время на записи. Ну, серьезно. Экономить время на... Надо экономить. Экономии должна быть откуда вас откуда целить о? Нет, знал. не знаю полков кстати о ребят привет как жизнь привет. привет медведи любят точить когти о кору засохших деревьев там их проще всего встретить спасибо внимательнее смотри под ноги Олени приминают траву там, где спят. Верный признак, что они рядом. О, сразу видно. Hunter Go To the Wild проходил. Коллега. Эксперт. Если кто не смотрел наш стрим по Hunter Go To the Wild, то посмотрите. В будущем времени планируем возвращаться. Живчик есть? С возвращением. Что ты узнала? Кажется, ты это искал. Да. Да. Это поможет нам спланировать сопротивление. Благодарю тебя за помощь. Вот, возьми. И будь осторожна. Долина опасна даже в спокойные времена. Приветствую. Винтовочный глушитель. Получено новое снаряжение. Отлично. Только у меня еще нужно его создать. Ну еще и репутацию мы, кстати, прокачиваем. Что тоже хорошо. Как бы. Тут Еще гробница где-то есть. Да, гробница вот здесь. А здесь... Ну, оттуда а мы сейчас, кстати, быстро доберемся. Давайте да, сразу туда и пойдем. Я хотел еще к нашему торгашу пойти, но пока не буду. Ну, а смысл? У меня пока не так... Так, отлично, молодец. Я тоже тебя задел. Так, где? Давай, Лара, бери. А, черт, Лара, ты что так поиграешь Мужики с одним не прикрывать. А, с спины зашел, поэтому и помер раньше. Ясно. Нет, ну они, кстати, кстати, мне очень нравятся здешние мпс. они такие... бойкие. Или они просто решили отомстить за своих коллег из дальнего лагеря? Подбирайте бутылки, банки и другие объекты, затем с помощью ресурсов превращайте их в смертоносное оружие. А я сдал, кстати, с квеста? Так, если есть любопытство. По-моему, сдал. Я просто не помню, сдавал не сдавал. Давайте сейчас тогда до них дойдем, мы заодно узнаем. Мужчин что-то не наблюдаю. Посмотри на всякий случай, сейчас схожу сдам Это Мало ли сделал. Мало ли не засчитали. О! они пропали. Грибы. Костер. Мужиков нет. Куда ушли? Может похитили эти? Да быть того не может. Походу, наверное, похитили. бесшумно убийство 2 есть еще живчики Я хочу издалека по ним пострелять всем так сказать в отместку за прошлое не в обиду естественно причем без шума по тихому знаете так вот спокойненько Так. Что Я что-то не наблюдаю наших пареньков, патрульков. Куда они пропали? Это тихие они стали. Не находите? Парни. Музыка сейчас более бойкая. Значит, один сейчас вообще должен быть вплотную рядом со мной где-то. Вот где? Я вижу голуби. Человека нет. Ага, вижу. Так, нашелся. Давай, вылезай. Не хочет. А он там, наверное, не один был. А я никуда, я никуда не терялся. Ну, хотя бы троих бесшумно. Так, давай-давай-два, есть. Отлично. Да. Что предлагаешь? Ну Что ты и я Я не трогаю тебя Он завис <с> Он завис, ребят Ну и ладно Он конечно по мне стрелял Хотя он по мне стрелял Он по мне стрелял Я по ним начал тоже. Вот что мне с ним делать? Парень. Ты под такую пафосную музыку завис. Товарищ. Сэр. Вы так зависли. Вы посмотрите на него. Он в ужасе. Лара Крофт парализовал на человека. Вы только посмотрите. Страх его в глазах. <смех> <смех> Ладно, я прекращу его муки. Ну уж извините, он просто стоял. Я, конечно, понимаю, что это баг и все такое, но... Ой, не моя вина, что он решил заснуть на рабочем месте. Ну, шоки, ступер. Ну, бывает такое смодный человек. Ну, один разок из пяти. Что мне, жалеть что ли, потом за то, что он решил поспать на рабочем месте? Нет, конечно. Его сугубо личная проблема. Черт, белочка. это самец черт с ним а! че <смех> сказал самец черт с ним и сам же сюда это спуск опять же а к чему такая боевая музыка пошла тут вот что вояки что ли появились вроде не должны ну, Сезону. Не по, не по времени. Я буквально его товарища застрелил его за спиной. А вот не стопти духов. А, ч ⁇ Не знаю. <сёк> Я что, слышал, что они... -то... Ну, нет, они вроде не, не такие глупые животные-то. Так. Старый добрый сейскобас. Пафос, жуть и компот. Идем сейчас сначала... ...в местную пещерку заглянем сразу. Там что-то внизу есть. Так что, между даже поседает. Гробница испытаний. Это, видимо, она есть, да, я так понимаю? И... ...взрывчатка. У меня нет взрывчатки. О! Здрасте! Как я вас упустил, месье. Так, Что-то новенькое да есть. Так, ну там значит получается металл. Ну, будем тогда сейчас идти понемножку наверх. Он а наверху находится ящик? Нет, он внизу Он не совсем внизу, вот здесь он И рядом еще гробница испытаний Подожди, а где она? А, ну она наверху, я до нее не доберусь Она должна быть э, Где-то А Может доберусь Там наверху какой-то постамент поста. Может я до тут даже допрыгну Ладно, подождите, разберемся Сначала посмотрим, что здесь у нас. Как, почему, зачем и как. Так. Проход проходом. Заход, заходом. А, с крыши. Ход с крыши будет. Все. Можем не паниковать. Так. В той секции мы вроде были. Там вроде все получили. В общем, идем, получается, уже по сюжету дополнительно. А! Фиг тебе, они залезают да? Ну ладно. Открываем дверьки тогда. А что еще остается? Только откройте остается. Давай, Ларич. Как будто для зверей. Ну-ка, что у нас? Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать кого еще убить. И точно поймал одну из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. Константин говорит, что с Источником мы будем жить вечно. Что, наконец, заглянем Богу в глаза. А я уже заглянул. Мое место здесь. Я так долго искал его, но все же нашел. Я дома. Ну, поздравляю. Хоть кто-то нашел свой дом, пусть значит, даже такой жестокой манере. Нет, ну реально жестокая манера, но. Так, она получается только в обход, да. Да, там, видите, спуск есть. Вот здесь. Такой своеобразный. Да, только со спуском вот здесь. Значит, получается, наверх идти, в любом случае. Ну, ладно, идем. А вот стараюсь пока сейчас сюжетку вот в этом эпизоде не брать, но... Если у нас карты этого объекта? Нет, даже если бы и была, при восстании тут столько всего разрушено. Подъем наверх будет весьма опасным. Много повреждений от непогоды. Но ведь отряд Эхо поднялся нормально. Просто смотри только. Удивительно, как все еще держится. Мы как на пороховой бочке. Одно нападание молнии. Какая молния зимой серьезно? смотрите подлет так страшно, у меня хватит еще на всех коктейльчику О, парни, давайте <Слышко> <Слышко> Знаю, некрасиво, но Что поделаешь, что поделаешь состояние не все сохранилось. Ладно, давайте собирать, что тут у нас есть. Так. Идемте сюда, давайте рассматривать. Так. Давай, скрывай. Оой. А ходу понедельник у нас начнется с изучением новой зоны. Mm. На это мне надо идти в шахту. Как я уже догадываюсь. да до туда еще рано Так Но зато можем сюда Так а, Отлично Тут и деревка Ух да, Тут только чего только нет полаг... А это я так полагаю есть гробница да? Да это скорее всего есть пуст гробницу. Ну, давай открывай ларас, Забираем здесь все что есть Так. О, -о, о. А тут что у нас? Лук разблокирован. Вернитесь. Я какой-то новый лук сделал. Если это блочный лук, о котором я думал долгое время, то это прекрасно. Так. Где-то отмычки, где-то вломать надо. Что ничего нельзя сделать? Ну, неплохо. Мы прокачиваемся. Так, это, так полагаю, гробница есть, да? Да, это она самая есть. Давайте мы сейчас тогда вернемся в базовый лагерь. Посмотрим, что за лук. А гробницу мы оставим с вами, наверное, на... Приятное время при провождении дополнения. Хотя а тут есть что-то еще. О! Горючая преграда. Горючая преграда. Объекты завернуты в яркую белую ткань. Можно сжечь маслом. Ну давайте все соберем. Так уж и быть. Так, а подожди, а какой преграде речь? А, вот об этой. Но я пока ее сжигать не буду. Пусть эта инструкция останется, чтобы потом я вспомнил, как делать. Как же туда пройти? А нельзя ли спалить эту штуку? Я вот эту спалю лучше. Свобода мыс, сожгите себе плакат. А, тут еще и плакаты. А как выглядят эти плакаты? Скажите, пожалуйста, я просто не знаю. Плакаты есть, оказывается, испытания. О, тут что у нас? Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равдоникиса. 90, 89, 71, 71,29. Заключенный. А подождите, стоп, стоп, стоп, стоп. <связывая> На обратной стороне выбито слово осужденный. Э, ладно, она, наверняка, плохо знает русский язык, поэтому сочтемся. Но не а заключенные. Судить это судить. <свец> Заключить. Просто разные понятия. Вроде смысл одинаковый, но формально разные. И все же, значит, получается, здесь еще что-то можно зажигать, я так полагаю. А как выглядят эти плакаты? Не Технически любопытно, интересно. Вот там наверху, кстати, тоже что-то есть. Дайте попробуем. Может, я допрыгну, кстати? Че, говорит, вполне может быть. Че нет, -то? давай, Лара. Если уж начали, давайте. Может, допрыгнуть получится. Тем более, вроде бы... А, кстати, есть идейка. Может, получится реально. Ну-ка. Давай. Есть. Реально сработал. Ха-ха. Я О, -о, О. Ну, тут пока не нечего взять. О. -о, -о. Карта обдавлена. Секретики. Мы открыли... О. А, это реликвия. Это документы. Так, а ты где у нас? Ты в пещерке. Карта обновлена, опять же. Так. Все, больше ничего. Ну, в общем, я нашел то, что поможет мне изучить всю местность. Потом дополнительно здесь. Это хорошо. Хорошо. Ну вот это внизу. Как раз таки... Подожди, а это то есть секция здания? давай спускайся. Подожди, Лара, это получается наоборот вот здесь внизу. То есть как ни крути, ты можешь туда спуститься, в теории-то. Придется сжечь баррикаду, чтобы туда пройти. Так я хочу пойти не туда, а вот в это место. Л ай! Сам виноват. Не туда зашел. Я хотел пойти обратно. Ну ладно, она спустилась таким вот своеобразным образом. Ну и вон, зачем мы все открыли. Главное, чтобы не пришлось потом с мужиками драться. А, нас сразу сюда не поняли. Нельзя ли спалить эту штуку. Попробуй вот сюда. О! Эхе, <смех> я гений! Ей, ну что получится. Но заодно забрали его. вот. О, вот они плакаты, как выглядит. Это я так полагаю, есть, да? Так, да, конечно, ты. Ну, это космонавтики. Ну, ладно. Но я против. Дают ачивку, но я против. Я не считаю, что нужно удалять символ космонавтики. Деталь пистолет пулемета Ну, пистолет-пулемет тоже как бы неплохо. Тут на что. Ну, символ космонавтики, конечно. Ну, я боюсь Может быть, конечно, это... Пропаганда, но это пропаганда здорового человека, ребят. Это нельзя назвать пропагандой плохого человека. Ни в коем случае. М -м -м. Да, вон там, видите? Откроем сразу. Вот хорошо заметил. А если бы не заметил? Как бы я туда потом попал бы? Вот оно что. Скорее всего, это все дело в том обрушится. В общем, запом... Наверное, если я не забуду, а я, скорее всего, забуду. Поэтому вы мне напомните в комментарии сразу, чтобы я это увидел. Чтобы я это увидел. Так. А сейчас пока давайте-ка побежим в базовый... Лагерь. А, все, куда Так. Я думаю, здесь есть поход. Ну, ладно. Так, ладно. Лагерь, лагерь. Но я хочу посмотреть на лук. Я хочу посмотреть на лук. Что? Оказалось, что случилось. А, это вот это случилось. Все ясно. Так, ну, давайте заглянем, что здесь у нас... Так, оружие. Блочный лук. Блочный лук это очень... Дыхание смерти. Урон. А мне нужен вот блочный лук. Дайте, покажите мне, пожалуйста. Шепот смерти неизвестен. Несущие грезы. Путеводный свет. Белая вдова. Дыхание смерти. Блочный лук. Ну... Но... Мощный современный лук из углеволокна. Технически усовершенствованный лук настоящий большой урон. Вот если я его возьму, и сравнить. Ну слушайте. Но ну, это точно. Ну, блочный лук.. И дыхание смерти, но это по сути одно и то же. Ну, вот покажите мне его. В нормальном размере. Ну, но он так себе нормальный, я бы сказал, бы ничего такого серьезного нету. А, это я уже изучил, да. Не знаю, не знаю. Я... Слушай, ну, дыхание смерти лучше. Будет. Это, дыхание смерти это такой же блочный лук вот, абс вот абсолютно такой же Так. здесь можно какие-то вот улучшение можем увеличенная обойма церна дарник давайте обойму Мы молодцы. Прокачали его по полной. Ну, это автомат. А я пока с винтовкой похожу. Винтовка наша, все. Так. Ну, что ж, ребят. Давайте тогда с вами на этом приостановим. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Трансляция. Премьера Привычка говорит трансляция Ну и конечно же, ребят, спасибо всем, кто пишет Комментарии, один из самых свежайших Комментариев на сегодня uh, Опять же, от стенда Смеется такой Когда Лара провалился в эпизоде Сквозь вот это все дело И, конечно, еще спасибо Лунтику, он пишет Это, очевидно, лучший эпизод Жду продолжения Он написал это под 14 нашим прохождением Лары. Вот раз в Том Райдер. Не соглас... ну хотя, да, согласен. Хотя нет, Баб Яга лучше, Баб Яга лучше. 15 эпизод. Мы против бабы Яги. Вот это было, наверное, лучшее. Что ж, ребят, ну а с вами был Евсей, до скорой встречи, всем пока, увидимся.